Хотели бы вы обучаться и при этом получать деньги? Это может показаться вам странным, ведь зачастую именно ученики платят за получение знаний. На Wildcom вы будете получать деньги за свое обучение. Wildcom – это знания и надежный бизнес, которые станут вашими источниками дохода на всю жизнь. Вам не понадобится большой стартовый капитал или ИП, и не потребуется приобретать товары для перепродажи. Достаточно пройти обучающий курс в одной или нескольких востребованных сферах – SMM, рекламе, программировании, создании сайтов, инфобизнесе и или MLM. Обучающая программа обновляется каждые 3-6 месяцев, и вы пожизненно будете в курсе актуальных изменений в интересной вам области, не тратя при этом дополнительные деньги. В любое удобное для вас время в режиме онлайн 24 на 7 вы получаете новые качественные знания, рабочую бизнес-модель и стабильный доход. Открыв пакет обучения, вы будете гарантированно получать деньги из общего товарооборота обучающей платформы WorldCom. Эта платформа закружит вас по спирали успеха и богатства. Маркетинг платформы Представим, что вы приобрели первый обучающий пакет стоимостью 1000 рублей. Из них 500 рублей переходят тому человеку, который вас познакомил с данной платформой, а еще 500 рублей зачисляются на спиральный маркетинг, который распределяет по 25 рублей каждому ученику на 20 уровней вверх по структуре. Вы же занимаете свою позицию в маркетинге в порядке очереди после предыдущего участника. После вас в систему придут следующие ученики, которые будут равномерно в порядке очереди заполнять спираль. На других пакетах все происходит аналогично. Таким образом, вы будете на полном пассиве получать по 25, 50, 100, 200, 400 рублей на каждом уровне соответствующего пакета обучения и за каждого человека, кто встанет в маркетинг после вас, в том числе и с покупки клонов для подачи рекламы. Более подробно маркетинг-план вы можете изучить на официальном сайте wildcom.com. Платформа Wildcom также отображает доходы каждого вашего сокурсника и убеждает, что получать деньги за обучение – это реально и мотивирует зарабатывать больше. Как? Получайте новые полезное знания из первых уст топовых интернет-специалистов своей области, приобретая пакеты обучения на платформе Wildcom и увеличивайте ваш доход как от партнерских выплат, так и пассивным образом. Привлекайте новых учеников, приглашая друзей и знакомых. Размещайте рекламу своих продуктов, услуг и интернет-проектов. Получайте 50% от стоимости пакета обучения за каждого приглашенного вами ученика мгновенно на ваш PR-кошелек. Но самое приятное, что вы будете получать прибыль, даже если не пригласили ни одного человека. Это стопроцентно легально и безопасно, ведь только вы имеете доступ к вашим деньгам. Вы можете сразу распоряжаться ими по своему усмотрению, без заявок на вывод средств. Будьте в числе первых, кто будет получать доход, просто приобретая полезные знания на курсах wildcom.com. Образование – это лучшая инвестиция ваших средств.